Сначала нужно определить вообще, вот я всегда говорю, что мужчину определяет результат. Ты делай, что хочешь, там двигайся любыми путями, любыми целями, там открывайся двери, но ты в конце то смотри, как бы куда ты вообще приходишь. Есть какой-то результат от тех действий, которые ты вот как я пять лет там пытался что-то делать. Ну как бы с одной стороны тоже неплохо деньги зарабатывались, и рубашки надо было что-то покупать, чтобы стоять в, в проходе на, в ночном клубе, короче там светиться, светиться, светиться, блять уже волосы выпали, ты все стоишь, блядь, там светишься. Вот. И надо понимать, что как бы менять рубашки, там менять машины, как бы если ты счастлив реально, ну как бы вот если ты, в твою тачку садятся эти телки, если на твою рубаху там клюют эти телки, как бы это хорошо. Если как бы результата нет, ну, как бы это, видимо, не очень хорошо. Ну и это нехорошо, потому что в какой-то момент yeah. ты можешь оказаться без тачки и без этой рубахи, я не знаю, и ты поплыл. Ну, то есть это, конечно, все эти ну, как это умное слово, блядь? Но это всего лишь пример, то, что вот это вот там тачка, рубаха, какая да. разница, тачка, рубаха, коттедж у тебя там, многомиллионный счет, и все это херня, потому что ты спроси себя, даже если это работает, потому что это часто еще и не работает если у меня сейчас это заберут, дальше что, что будет? А, Про... Думать о том, что это не заберут, это будет вещь. Нет, заболеть. смотри, тут хороший пример есть Володя. Маланская. Просто даже ты э, находясь в хорошем финансовом состоянии, там приезжаешь э, куда-то там отдыхать в отель, э, в какой-то дорогой отель у тебя никто ничего не забрал, у тебя бабки есть, но ты просто в шортах там, да, где-то там сланцев в обычной у, у тебя на руке-то, короче, это как то не знаю, убло или Болешь, что там в этом? Паток ну, На х... пляже вот как Юра рассказывал, все отдыхают, чили от какой-то типа не русский он точно был блять в плавках и Адамар или у него да, это и нельзя и... сдевать короче не, Ходит я в Панерайе тоже и... загораю, но я загораю потому что он этот, водолазные ну часы да. хотя а я там... сука, не разу не плавал а там были чисто такие вот вечерние часы можно сказать, он на пляже в них гонял ну вообще не к месту было и не это да. не помогало ему недавно в Каланнице это, к этой теме сидел такой чувак тоже какой-то с горы, у него просто вот такенный блять браслет толщиной не знаю со что из золота он все время как-то вот так изящно пил чай там, блядь, чтобы, сука, ну я так подумал, блядь. А, блин, То есть он весь вот этот, да, он настолько его вот демонстрировал, блин. Или ну, когда... потому что у него есть некое представление о том, что, ну, вот... Да нет, это на самом деле, ну, как бы... Человек нет, так это, не... почему? Так это его представление. Раз он это демонстрирует, значит, он где-то получил а, эту да. информацию. В свое время кто-то там ему сказал, что или он видел, как его крутые друзья, ну, там... Я тоже, смотря фильмы про пикаперов, там, потом пытался покупать одежду, вот, которую они носят, чтобы вжиться в роль вот так, вот, вот в это... Я думал, что я куплю пиджак там, то чувака, и вот мне будет также фартить, потому что он там ходит и в определенных шмотках не, все носите... делает. Такой смысл вкладываешь, да, а некоторые просто думают, что если, как Шкляр себе купил этот Верту, и для него было просто, ну, прям шоковым из всех моментов, когда он приехал в Самару с этим телефоном, а есть Верту узнаваем, а есть такой новый такой, знаешь, какой-то он пиздатый весь, ну, такой экран экраном, там где-то сзади, типа, ну, так короче такой современный верту короче и когда он у него была логика такая я буду протягивать телочкам телефон чтобы они записывали свой номер ну, после общения и это уже будет такой последний контрольный выстрел голову просто Епта, это же верту да и его просто телка заряжает в самаре в этом баре короче говорит а это что это у тебя такая вообще ну такие непосредственные люди есть которые знаешь без задней мысли сразу таки ой это что это у тебя такой-то китайский телефон какой-то странный блять ну, она реально ты говорила, не шутя, походу делала. Бля, просто так бля, вот это все так обрушилось, просто. Ну, это один из э, поводов, но он у него сейчас по итогу валяется, он его просто берет куда-нибудь, когда в Китай ездит, чтобы лишнюю симку туда... Это айфон, была скрытая реклама айфона. Да, и вот, не, у него тоже был период, когда он думал, что вот это сейчас мне прям вот даст, вот, блядь. Зачем ему это вернул, что передо мной вы, ёбанцы? Нет, Володя смотрел, все равно говорил, Санек, блядь, я вообще не понимаю. Ну, часы это да, то есть у меня другие понты были на тот момент. А потом человек это перерастает, и он это выбрасывает. То есть я к чему, что когда-нибудь вы перерастете эти там рубашки, хуяшки, особенно понимая, что они не работают, то есть и вы перерастете в какое-то очень довольно быстрое время. Не вы то, чтобы совсем что... от них нужно отказываться. Да, это все есть. Это как у меня Антоха, вот ну кореш в Питере, он купил себе Кайен. Я ну, давно его не видел. Я сажусь, он за мной заезжает, там каян за 7 мультов. Я захожу, сажусь, вот Каенгу, о, Антоха, пиздатый таз, короче. Он говорит, блин, я, говорю, это только слышите от посторонних людей вспоминаю, что он реально такой, потому что, говорит, я уже вот месяц езжу и я забыл, что он такой, я просто привык. То есть это как я на своей тачке первую неделю ездил, думал, вот это да. Так это та... В любом сейчас случае? я сажусь, у меня просто удочки, сука там садки, термос какой-то, чай. У меня просто лежит набор рыбака, короче, я его не, уже месяц не могу разгрести, потому что мне некогда. А опять самая рыбацкая. Да, самая рыбацкая тачка просто. Да. Ну все, Сань, спасибо тебе за интервью, отлично поговорили. Этот, узнали очень много нового, я что, надеюсь, что вы тогда, тоже да. после этой истории сейчас ломанетесь, просто все на тренинг. Друзья, ссылка под этим видео. Мы вас ждем с 7, 7 по 10 ноября уже, собственно, через достаточно большое время. Но это говорит только о том, что вам нужно заранее забронировать себе места, потому что они кончаются. И самое главное, что в этом наборе у нас будет производиться тренинг тренеров, я правильно да, понимаю? Да, мы об этом еще более информативно расскажем. У нас есть сейчас потребность, скажем, новой крови, нового резерва, новой гвардии, как угодно это можно назвать. Мы хотим начать отбор каких-то потенциальных тренеров. Я вам скажу честно, что после этого тренинга вот так сразу вы не становитесь тренером, но в нем мы будем смотреть на вас с точки зрения того, приглашать вас к себе. Первый шаг. Кстати, да, да, может, кстати можно после этого абсолютно бесплатно э, стать саппортом в тренинге, то есть это быть помощником, учиться на тренера. Кстати, вы очень часто, допустим, когда чуваки приезжают э, к нам в тренинге, потом уезжают обратно в свои города, и там им нужна как бы помощь. Э, мы выезжать туда по каким-то причинам не можем, вы тоже возвращаться в Москву там не можете, но если вы вдруг захотите в своем городе, быть, допустим, там представителем да, как бы от нашего тренинга, то, в принципе, этот вариант тоже будет рассматриваться. Если ты там в Питере живешь там, или в каком-то там городе, то э, есть смысл, допустим, если мы работаем в Москве, то мы можем к тебе лично отправлять туда людей, также наших Ну, Это да, дальнейшая перспектива. Мы хотим открыть как бы, институт наставничества, но ну, институт – это как образное слово. То есть, чтобы у нас в каждом крупном городе России, там средний, крупный... Представляю, статус, мы с ним в коронах, у нас такие мантии. Да, ребят, но при этом история следующая, что вы должны прийти на тренинг тренеров. Это обычный тренинг для вас, вы там должны показать класс, какой-то уровень. Если вы его показываете, говорите, что я заинтересован, вы становитесь саппортом. Это у вас и появляется возможность приезжать на следующий тренинг и помогать уже начинающим ребятам. Плюс для вас это очень большой опыт, потому что видя то же самое, что с вами было месяц назад, эти косяки, вы еще раз их проживаете, проходите, вы еще раз это все от себя отсекаете, не нужно. То есть вы сами там растете, вы помогаете расти другим. И в дальнейшем уже смотрим на перспективу того, как стать тренером. Это из серии для тех, чтобы вы сразу не звонили, которые иногда в такой момент звонят, говорят, вы знаете, я проходил тренинг, и... Тут должен быть какой-то пик, ну, какого-то проекта. Можно я у вас тут это поживу? стану сам не знаю. Ребят, все ссылки под этим видео с 7 по 10 ноября. Центр Москвы. Вы порядка 20-25 человек, таких же, как вы, разного возраста. Ну и, собственно, тренерский состав. Это Денис, это Юра, это я. И еще у нас куча саппортов, помощников. Будем вместе с вами менять вашу жизнь. Как-то внедрять в нее женщину наконец-то уже. Пора, наверное, снимать свои рубашки, выкидывать, все вырубаем.